Дорогие женщины, помните о том, что на вас держится мир. Любите себя, балуйте себя, не упускайте возможности сделать для себя что-то хорошее, приятное. И помните, что самое главное для вас, чтобы вы были всегда в прекрасном настроении. И доктор Сан дарит вам это настроение. Вы можете быть всегда уверены, что если вы придете сюда, вы получите это. Классное, хорошее настроение, вы получите то, что нужно как раз женщине, вы получите от нас много-много внимания. Поздравляю вас с 8 марта и желаю вам успехов, желаю, чтобы у вас было много-много любви, желаю, чтобы все было в порядке, чтобы вы чувствовали спокойствие и уверенность каждый день. Здоровья, счастья, благополучия, любви, весенней радости, всего наилучшего. Ждем вас у нас. Присоединяясь к поздравлениям, искренне желая весеннего настроения, крепкого здоровья, оптимизма, задора, исполнения желаний, чтобы вы в этот праздник чувствовали себя самыми прекрасными, самыми красивыми, самыми настоящими, стопроцентными женщинами. А наша клиника, все специалисты, мы готовы приложить все наши усилия, чтобы вы как можно дольше сохранили свою красоту, стройность, молодость на долгие годы, прожили долгую счастливую жизнь. Праздника вас, милые женщины!